Банде Гуру бхакта бинда Бхактабиндо Саманитам Шри Чайтанна Прabhun Банденита Анандо Саходитам Шри Нанда Нанда Нанг Банди Радика Чарона Дайям Гопи Жано Самаюктам Бинда Банаману Хар Ванша Калпатур Ужшке Пасиндубе Вачу Патитанан Павани Бавешнавибьо Наму Намаха, Мукан Кароти Вача Ланг Пангун Ланг Гед Грим, Джадки Патамаханга Банди Парамаханга Мадама, Девин сарасватинг вайсам тато мудирет шанкитта не кишна котхупудеше гаврия шадану гуру bhakti yuktah bhakti pramodaaksh jagod varunu dhyam sadapari saranyam Метатьхам Панутабал Вабаддипутам Банде Махапурусете Чаруна Аравиндам Ятпадапалла Банакхандамани Чатая Биспури Житаки Мипиводу Шадарш Пурнанурагоро Сасагоро Сармурти Сарадика Майкада Кипан Кероси Шри Кришна Шия Дхайтагададхарасива Садихи Гаурабхакта Винда. Шия Дхайтагададхарасива Садихи Гаурабхакта Винда. Шия Дхайтагададхарасива Садихи Гаурабхакта Винда. Хри-Кишна, Хри-Кишна, Рама, Рама, Хари, Хари. Аджануламбита, Бужоу, Канока, Будату. Шанкитаной Капитару, Камала, Ютакшу. Бару, Дижавару, Жугадхарм, Банде, Кишана, Кишана, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Раму Рам, Хари, Хари. Аджануламбита Божо Канока Бодато Шанкитаной Капиторо Камала Ятакшо. Вишнам барау дия вару, югадхарма Банде-жагат-прия кару, каруна-бхатару. Харе Кишна, Харе Кишна, Кришна, Кишна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Рам, Харе, Харе, Намами, гангета, бапа, дупанка, сура, сура, ире, бандито, дибарупам, Гаури Нирантара Бибуши Хитабама Бхагам Нарайоно Приамананга Мадапахарам Барана Сипурапати Бхаджави Хишанатам Бхаги Саджоса Бадани Hare, Krishna, Hare, Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Rama, Hare, Хари Hare, Hare, Hare. Jang, Тунбунти ди бой стабой, бедой шанго пада кромо паниша йогина, Сунванти Ди Бой Стабой, Бедой Шанго Пада Йогина, си си ла бхакти ши дан ту сара сказал, что до тех пор, пока мы поддерживаем огонь санкт Яги, до тех пор никаких проблем среди нас не будет. Иначе различная политика, конкуренция может начаться. И до тех пор, пока мы успешны в том, чтобы сохранять огонь санкиртаны яги, до тех пор, пока мы можем сохранять санкиртаны яги в нашем храме, до тех пор не будет никаких проблем, никакой борьбы, никакой конкуренции среди преданных, может в каких-то редких случаях только. Но если мы не сможем поддерживать этот огонь Санкиртана, то в этом случае различные корыстные интересы, политика, конкуренция, они придут и осквернят путь нашего Баджина. И в этом проблема. Наша картик-брата, наша вся жизнь, она подобна картика это не значит что сегодня она кончилась. и вот мы поддерживаем нашу картика поскольку обусловленные души не готовы совершать баджан хотят как-то отдохнуть или ничего не делать ими меньше следовать но, но эти правильные предписания если они будут в нашей жизни то в этом случае это очень хорошо для нас, это поможет нам совершать баджан лучше. И вчера я забыл сказать, что ну, последнем лесе, и вот как-то мы пересекли реку, там Мадван, это такое место, где все... Телята и Кришна они играли. И это место, где Паламбасу на них напал. И Он там был убит. Этот Паламбаса, он пришел в форме асла. <coughs> Сначала он пришел в форме тоже пастушков, чтобы как-то их обмануть. И потом Баладева забрал в Манхуру, в Камсе, и тот его убил, в смысле этого Паламбасара убили. И вот мы были в Мадхуване, потом в Талаван пошли, в Кумудван, в Бахулаван. И вот Радакунда в области этого Бахулавана находится и оттуда. Камьяван и прочие Билаван пропустили, и вот в Билаване где наша Лакшми совершает Баджан до тех пор, и вот это Достаточно если далеко, если считать кесика, от Вриндавана, от Кешагата и, и, и вот и с другой стороны реки. И и там Билаван. И, если мы идем и с Дауджи Рассалила, проходим Тапаванакшаяван. И так все обходим, потом пере... mm -hmm. потом Матхуван, пересекаем реку с Мадхувана достаточно далеко. Потом опять доходим до Ямуны, если хотите, и так и... Или кто-то наоборот делает, но это не совсем правильно, лучше ходить. И так вокруг. Еще есть Ман Манасарава, я вчера забыл. И вот Манасарвар там, это то место, где Радхарани, она была недовольна Кришной. И в то время она не, не, не, не была согласна с Кришной, и Кришна, он начал поклоняться Радхарани, молиться ей, чтобы она простила его. И это особая кунда очень прекрасная кунда. Там можно принять умовение, и Шанкар-бхагаван, когда он хотел войти в Расалилу, перед этим Шанкар-бхагаван принял умовение в этой кунде-манасе-ганге и обрел гопи-бабу. И, и вот с сегодняшнего дня мы должны поддерживать, слушать Харикатху. Если мы не сможем непрерывно слушать Харикатху, то почувствуем какой-то холод. Наш баджан станет такой холодный. Как примеры могу привести, как если кусок железа находится в огне, то... Он сияет и обретает количество огня. А если вытащить из огня, он из сияющего станет обычным черным куском железа. И те, кто заинтересованы в том, чтобы совершать Харибаджин, они должны поддерживать Санхиртана Харикатху своей жизни. Если они что-то делают, то это тоже хорошо. Если это будет связано с Харибаджином, гуру всегда и вот он всегда хочет помочь вам и вот я хочу рассказать о данном случае So, see, И вот, смотрите, <coughs> я могу рассказать о могуществе Садгуру. У нас нет веры в Гурвачного, в этом проблема. И вот один случай был в Асаме. И там один преданный получил Дикша от Шила Прабхупада. Но после этого на опять пал раньше, его характер был не столь плох, но потом ну, получил прибежище у совершал банджин. потом попал под влияние асадсанги, пал начал есть всякую ерунду. Но его жена, они оба получили дикшу. Но... <coughs> Но жена всегда молилась о его благе. И... И он даже не, не повторял, как Ринамнаджи но жена его повторяла, она его так также. И вот жена молилась Шири Павхупаде, чтобы тот спас ее мужа. Что в итоге случилось, его жизнь сократилась, и вот он был уже на пороге смерти. И Вот уже Ямадуты пришли, начали тянуть его душу из тела. Ямарайя, И вот он their, you know, coming to catch. увидел их, что они пришли уже, like схватили what, его. You know, you know, То еще не, не схватили, вот почти схватили. Вот он из... Uh, это страха вспомнил Шилу Прабхупаду, он воскликнул, «Правхупад, спаси меня!» И вот он так искренне молил о помощи. И вот Шилу Прабхупад, когда он обратился к Шиле Прабхупаду, Прабхупад явился там, и эти посланники Ямараджа они ушли. Мы собирались вытащить его душу и утащить Ямалаю, но когда он вспомнил Шилапахопаду и искренне взмолился ему о помощи, Шилапахопад явился и все эти и спутники Ямараджа не ушли, что случилось? Он уже вот, по -поч почти умер. И, и вот после этого он начнулся, спросил, где", сразу спросил, где, где моя мала, давайте несите джапамалу. Жена принесла джапамалу, и он... И вот он начал повторять харинам, и так повторял до, до конца своей жизни. И таким образом, благодаря он спаси, и таким образом... Если у нас есть стопроцентная вера, но то мы увидим, почувствуем, что Саддгу, он с нами. Чиллопархупат говорит, что если вы попадете в ад, если вы совершаете баджану, какую-то ошибку совершите, можете в ад на какое-то время попасть. Но Глопархупат попытается спасти вас, но те, кто не имеет веры, не имеет уважения к Чиллопархупате, то кем это не относится. И вот вопрос в том, почему мы не можем выражать почтение друг другу, Почему такие проблемы возникают? Я уже говорил, до тех пор, пока мы можем поддерживать огонь санкт на Яги, до того момента мы, <coughs> мы сможем поддерживать гармонию между нами. А если мы не сможем поддерживать огонь из Санкертана Яги, то храмы вместо храмов превратятся в какие-то воскресные клубы. начнет это появляться конкуренция в разных материальных занятиях. Коли она всегда мешает нам совершать хороший баджин. Она всегда какие-то препятствия. Чинятые. Во время читания Махапрабху можно вспомнить, что не было вопросов никаких обществ преданные не думали, что это вообще нужно, чтобы организовывать какие-то общества, чтобы совершать служение, поскольку у всех настроение было одинаково, если ваше настроение такой же, как у меня, если вы искренне хотите совершать Горл Саву без всякой корысти, то в этом случае вопрос борьбы не возникает. Если вы стремитесь к какой-то корысти, каким-то своим целям, то такая гармония теряется. Каждый думает, что он важнее других. И забывают о нашей главной общей цели. Если есть бхакти внутри нашего сердца, то взаимоуважение, но естественно... И мы будем так естественно уважать друг друга даже. Можем видеть подлинное уважение, выражать почтение своим ученикам, как чистые преданные, если на них внимательно посмотреть то можно видеть, что они выражают почтение даже своим ученикам. Это их настроение, они никогда не думают, что они гуру. И это признак подлинного гуру, что они никогда не думают о себе как о гуру. И поэтому мы не можем уважать друг друга из-за того, что мы отклонились от нашей главной цели и нет общего интереса. И поэтому конкуренция возникает, зависть какая-то политика как из-за влияния Кали И поэтому Шила много раз говорил, Шила говорил, что будьте осторожны о сатсанге. Вот Шила говорил, что мы должны быть осторожны с сатсангой, если мы под именем сатсангу, совершаем асатсангу, то никто не сможет спасти нас, если мы выпьем яд под видом чего-либо, то яд отравит нас. Если мы засунем руку в огонь, то огонь обождет нас. И Рамону он задал прекрасный вопрос. Джачарья, он дал нам урок, чтобы мы Уважали Вайшнава. И вот он показывал на собственном примере, как нужно выражать почтение Вайшнава всегда. И вот Раманжа Ачария говорит, если вы заинтересованы в том, чтобы сохранить свой баджан каждый день, вы должны поставлять Вашего Гуру каждый день. Вы должны быть очень осторожны, что те, кто против Гуру Ваишнавов, Роман говорит, те, кто против Гуру Ваишнавов, мы не должны смотреть на их лица даже, не то что идти к ним на какие-то праздники или есть то, что они дают, даже смотреть на них не можем. И вот человек Кеша Гусей Махараджа наказал Двух своих учеников однажды они поехали в Кришнага по какой-то севе. И когда вернулись, они приняли просад каком-то Гаудимате, который отклонился от учения Шила Пабхупада. Вот Шила Киша Гасамаха спросила, что так долго и задержались и сказали, что вот туда-то, и там Прасад приняли. И, и Кеша Гусе Махарадж сказал, что сейчас а, три дня нужно проститься. Там нельзя есть, нужно помыть свой рот кровью, мочой и нарозом. Сила Кеша Гусе Махарадж был очень строг, что те, кто против чистых гуру я уже говорила, Множество способов, что мы должны защищать свой важен в течение всей жизни. Мы должны понять сусиданту, что мы слышали, и те признаки, благодаря которым нужно опознать демонов, которые находятся в одежде преданных, и мы должны быть осторожны, чтобы избегать их, иначе никакое количество харикатхи не поможет нам. Если наша харикатха совершенна, то слушай ее. Это Харикатха защитит нас, иначе никто не сможет спасти нас. И это очень важно, Рамон Жачарь говорил, как выражать почтение всем, всем преданным, даже женщинам Рамон Жачарь, же он показал своим примером, как нужно выражать им почтение, мужчины и женщин, это внешняя оболочка души, мы выражаем почтение прежде всего душе и где бы мы ни находились, мы должны поддерживать чистоту своего, своей пищи, просада, то, то, что мы предлагаем, чтобы это стало просадом, нужно поддержать внешнюю чистоту, внутреннюю чистоту харикатхи, харикирта на повторение святых имен джапы, поскольку если мы не будем этого делать, то почувствуем, что наш баджан охладился буквально, стал слабее. И вот обусловленная души для них это обязанность Силапрахупады в том, что всегда помогать об обусловленным душам совершать баджан. И Силапрахупад занимал всех в Харибаджане так или иначе. Силапахупат äh, äh, помогал им, не, не, не, не позволял куда-то откло, отклоняться, но природа Садгуру в том, чтобы Садгуру не идет ни на какие компромиссы и не занимается листью. Садгуру всегда занимает нас в севе, чтобы... У нас не было времени заниматься какой-то ерундой. <coughs> вот в Упаде Шамрите, говорят, в этой шлоке говорится, это вроде она небольшая, но вся объяснять ее смысл. Это получится огромная, огромная философия, которая стоит за этими эти тонкие суждения. И все время мы должны быть осторожны, где бы мы ни находились, наше влечение к чему-то, но с... что-то постоянно привлекает нас. И как защитить себя от всего этого? Это наша обязанность, если мы возгордимся собой, то это тоже может стать причиной падения Наша защита. Это пометование Гуру Ващнауф и Бхагавана. Шила Бхакти Памутпоридов Гасай Махар всегда помнил Гуру Вашнауф и Бхагавана, всегда звал к ним, повторял их имена. И вот Тарагуна Дасгасай, он дает нам такой урок, если обусловленная душа чувствует разделение, то в этом случае мы должны вызывать к именам Гуру Ишнов. И вот, например, мы чувствуем вожделение, что случилось. И мы должны вспомнить нашу Гуру Варгу. Всю, всю Гуру Варгу, все имена, которые мы помним, мы должны повторить их, воззвать к ним. И таким образом мы сможем защитить себя иначе. Что могу вам посоветовать? И вот, Именно Гуру Вишнав, когда вы просыпаетесь и ложитесь спать, нужно повторить, вспомнить и повторить имена Гуру Вишнавов с Йога чтобы она не посылала нам никаких плохих снов. И и потом, когда мы просыпаемся, нужно опять вспомнить имена Гуру и тогда начать свой день принятия омывения. Mm. Mm. То есть, когда мы принимаем омывение, благоприятно повторять святые имена. Mm. И тогда вы обретете какую-то особую силу в баджане. И в течение этого дня тоже не будет никаких проблем. А если что-то будет, то это как-то самоустранится эти все проблемы или придут в каком-то таком простом виде. И вот э, наставление с Чудопархупады, если будете каждый день читать, читание Бхагавату, читание читамриту, это очень полезно, и, хотя бы если, там пару страниц, если много не можете. Если читать а комментарии, объяснения, тоже нужно читать такие авторитетные, правильные комментарии Шилы Прабхупада или Бхакчанатакура. И Гаудия Киртана, мы тоже должны петь каждый день. И вот Раман Ужачари, он дал нам много наставлений, и даже дас У него был такой ученик, он очень был привязан к своей жене, и Рамон хотел пролить на него свои милости, и тот потерял такую сильную привязанность. И вот Рамон хотел показать нам, как уважать Гуру Вишного. На этой основе Рамон он оставил собственную жену, собственную семью, поскольку она хотела оскорбить, или оскорбила жену, его гуру, без всякой причины. И вот они бали, этого, ходили воду, по, по воду в один колодец, и, и жена Рамазачарь, вот, ну, воду набирала с этого колодца, и тут э, так случилось все с вот набирали, там брызги были, вот попали в ее, в ее ведро. И как она возмущалась, материла, на чем свет стоит ее. И вот и этот год Рамжачарь, узнав об этом, он решил уйти с этого места. места. И вот он Рамжачарь узнал об этом, как, что случилось, зачем он уходит. Потом выяснил, что эта жена его такая оскорбила. И Рамжачарь оставил жену сразу же. Пошел к Бхагавану и сказал, Господь, с сегодняшнего дня, я Твой, я, я полностью Твой, нет никого, кроме Тебя в этом мире у меня». И вот много случаев таких с Раманжачарьей, если кто-то не выражает почтение вам, это ваша обязанность выразить почтение ему. То есть, если кто-то не выражает почтение мне, то моя обязанность выразить почтение ему, может, какой-то демон в одежде саньяси. Ну, почтение выразить ему все равно надо, но выражать, выражать почтение нужно не ему, а сверхдуше, которая находится в его сердце. То есть как можно видеть например, на примере Удави, Удов выражал почтение Дурьотхане, но в комментариях уточняется, что вот кланялся, пометуя, что Бхагаван находится в каждом сердце, даже в сердце демонов, и он выражал почтение Бхагавану, прибывающему в его сердце. И вот любые отношения взаимоотношения с обусловленными душами они станут причиной нашего падения асасанга. Она очень опасна, что из-за асасанги можно попасть в ад. И вот асасанга она очень опасна. И сейчас слушая так много харикатхи, я думаю, вы поняли, что такое асасанга, что такое асадсанга И вот асатсанга, мы всегда должны избегать асатсанги. Асатсанга может прийти в нашу жизнь в различных формах. Йошит тоже может прийти в различных бесчисленных формах, но чистые преданные, у которых есть связь с Садхгуру, они могут осознать и не совершат никаких ошибок. Юшит может прийти. В различных формах мы можем даже не понять этого. Но мы должны быть всегда очень осторожны бдительны. Иштагошти возможно среди преданных. Но если кто-то не заинтересован в ну, Иштагоште, у которого нет интереса к Харикатхе, к Харикиртану, то им не нужно приходить для обсуждения этой харикатхи. Вот и что а, а, значение что гости, значит что у нас ашай, должно быть хорошо а, похожесть, похожие устремления а, нашего сердца, ашай. как какие-то общие интересы. И когда мы собираемся вместе, если какие-то демоны ракшасы тоже приходят они, аскрняты наше собрание, и вот мы не должны приглашать их на ишта гости, ишта гости. Возможно, только с людьми одних интересов. То есть, такой кружок по интересам, можно сказать. То есть, относительно баджана у нас должны быть такие же цели, такие же настроения, но, по крайней мере, не сильно отличаться. Кто-то может задать какой-то вопрос, мы поможем его решить. И также практично если мы, перед тем, как что-то проповедовать, нужно самостоятельно следовать всему. Наши мысли должны быть чистые. Если наше сердце осквернено, то наша проповедь она осквернит других. И таким образом, тысячи харика лекций я кто-то. Вот пока вы можете ответить или ответить на вопросы, какие-то вот Мухаш будет отвечать. Вот еще полезно слушать Харикатху, которая была раньше. И вот you know? можно обсуждать прежнюю харикатху и таким образом way, получится so прекрасная проповедь, и что можно win -win. достичь that великого that успеха. Ну, то, что это как помогать другим понять какую-то харикатху, которая может не так проста для понимания, но замечательно. И вот практически каждый день мы должны заниматься этим, слушать харикатху, помогать ее понять желающим. И вот во время Иштагошти, у кого-то возникают какие-то вопросы. Если есть, есть Гуру Сева, вот в процессе Иштагошти, если мы совершаем Гуру Сева по-настоящему, то мы сможем ответить, на... наш... в нашем сердце появится ответ на все эти вопросы. И вот и Гошки должны организованы таким образом, чтобы каждый получил совершенный ответ. Если будем думать, памятовать о Гуру Вашнаваха и тогда мы сможем вспомнить о Памятование очень важно на пути Харибаджана. Значит, смотрите, если у меня есть любовь к Гуру Махараджу, я могу вспомнить то, что он говорил Гуру Махарадж мне каждый день. Я могу вспомнить об этом и сказать другим, что Гуру Махарадж делал, когда делал, зачем делал. Если у меня нет такой, такой связи с Гуру Махарджем, что я могу сказать, как в материальном мире. Можно посмотреть, что люди любят друг друга постоянно думают, долго долги, это просто материальная любовь. Если на основе этой материальной другое, любви это возможно. Другое, это, возможно, это возможно, то почему это невозможно в трансцендентном мире? Или, Тем более 100%. там 100%. возможно и вот, вот прийти, смотрите, любовь и привязанность, и и смотрите, памятование, и это все взаимосвязано. Если нет, у нас нет любви прийти, то также не будет смридия, пометование. Если мы любим кого-то, то мы будем помнить об этом. И вот относительно ишта мы должны быть очень осторожны. Если какие-то демоны приходят, то оскорнят все, и мы потеряем нашу силу. И если какой-то могущественный врачнав, то они не смогут ничего сделать. И вот Из-за влияния Майи всяких so, демонов далеко не каждый может совершить какой-то значимый прогресс you в Харипадзине. И вот Рамудзи говорил, что мы должны выражать почтение преданным, но если он is демон is, в форме преданного, внешне можно поклониться ему, ему но можно часто наблюдать каких-то очарев демонов, но вы им нужно не забывать, что сверхдуша, Господь в форме сверхдуши присутствует в каждом сердце. И помни, что мы кланяемся Нитянанди, Рамажачарья даже говорит, что если какие-то божества основанные какими-то демонами, непреданными. Нам нет никакой нужды кланиться Можно видеть много огромных храмов, очень богатых, богатых, так роскошных, много еды там. Просадом назвать сложно, и вот если кланяться там, это нехорошо. И вот Рамжачарья говорит, что такие божества, которые основаны какими-то... То, то есть нужно кланяться только тем божествам, которые призваны великими преданными, или, теми, или те, которым поклоняются должным образом долгое время, то вот таким нужно кланяться, если это не божество. Тоже может быть такое, например, в а -а. А то есть еще такое может быть, что даже если какое-то какое божество призвано великим преданным, а потом этот храм с божеством какие-то демоны захватывают, то Богован может уйти из этого божества. И вот то есть о том, что если в храме не поддерживают должного стандарта, занимается всякой ерундой, вместо поклонения, то Бхагаван не обязан находиться там. И вот Бхагаван опять может уйти, он может явиться в этом божестве по просьбе какого-то великого преданного, и потом как этот храм захватывает какие-то демоны, и вот э, уйти. и вот виграха. Что значит виграха, значит ви плюс граха. Гуру объясняет, Ви значит Вишеш особое, Одно граха, особую милость, чтобы Господь давать для того, чтобы давать нам особую милость, Он принимает форму Виграхи. Виграха не говорит с нами, не говорит, что мы забыли что-то. Положить Солик, какое-то блюдо для приглашения забыли, угрыз, забыли, там еще что-то сделать. Виграха может говорить с нами, с чистыми преданными, как в случае с Мадхамидапори, с Савупой Санатаной, не, не, не с каждым. Виграха может говорить. И вот Виграха может молчать, как стату, ничего не говорить, но они не, не все знают, что это сам Кришна. Просто он явился в такой форме, чтобы не, не говорить ни с кем. И это особенность Виграхи. Вот Виграха Сева, благодаря служению виг подлинной виграхи мы можем достичь великого успеха при должной вере. И если в каком-то храме такие там божества основаны великим преданным, но потом они были предны этот великий предан ушел из этого мира, и демон, оставшийся в храме, занимается всякой ерундой, то это Виграха Бхагаван не обязан находиться там в Виграхе. То есть он But может уйти. И so тогда и этот великий саду, когда он ушел с этого материального мира, кто-то думает, что 20 лет назад он ушел, например. И мы кланяемся божеству, но не знаем, что из-за бесстыжного поведения этих, тех, кто ухаживает с грехой, Господь он ушел из этого грехи. Как, например, какие-то предны говорили мне, что много случаев, мы, они говорили, что во время группы подмы, когда мы смотрели на Вигерхо, чувствовалось, что что-то особое, но сейчас мы смотрим, что-то ничего нету, как там обычный, в общем ничего нету, и я с не спросили почему и я сказал, почему? Вроде Виграха то же самое, но какой-то шам, какой какое-то могущество с нее, все, все ушло. И уже не чувствуется радости, смотря на нее. И вот из-за вот этого, что сказал Зачали, что Господь может уйти из Виграхи также. И также сказал, нечто особое в каком-то месте какие-то браманы. Ну, может, не преданные, не особо преданные, так браманы, обычные браманы они основали какой-то шивмандир или какой ну, какое-то божество основали, и если по какой-то случайности великий преданный будет мимо проходить и поклониться этому безжизненному божеству Бхагаван еще не пришел он просто в форме находится. но когда чисто преданное поклонится ему этому то Бхагаван вынужден явиться в этой веграхе, чтобы принять поклон от своего чисто преданного, поскольку Бхагаван не может не выразить Ему почтение, поэтому Он является в этой виграхе и принимает поклоны. И вот чтобы исполнить желание сердца этого предного, Бхагаван, Он там, и Он является в этой виграхе. И поэтому какие-то шифмандиры, основаны честными преданными, нужно кланяться им, иначе нет. Если какой-то храм из храма превращается в какой-то воскресный клуб, и э, там не, не проходит достойного поклонения, то Господь может уйти оттуда. Вот сейчас так говорится, что если мы примем даже щепотку Махапрасада, этого достаточно, чтобы исправить нашу жизнь. Этого достаточно, чтобы победить влияние Майя. Прасад, что такое? Прасад это не только еда, не только рис. же прасад, значит, милость. Харинам это просад. Харикатха, Прасад, Прасад, Прасад, Кирлянды, Бхагаваны, это тоже просад. Или какие-то эти... какие-то предметы, использующиеся для поклонения Господу и от него остающиеся, это тоже. Прасад, я хочу я служить шилагаму, Гири божествам всю жизнь, но возможности нету и места нет. Поскольку это также это акураат. И... Подобно обузе для меня Гуродов дал мне ванисеву, и поэтому занимаюсь только этим, если я буду поклоняться Гирираджу. И вот когда Гири у меня был, я ему сказал, что могу служить как в Раджавасе, поскольку живу далеко, весь день занят в, в -савы. И вот я сказал Гири что можем только воду тебе предлагать и туласи, и все. Пожалуйста, прости. И можешь быть поклоняем только Харикатхой. Я сказал ему, и поэтому это... В этом ошибок нет, и время от времени в особое, какие особые какие-то особые титхи мы предлагаем молоко ему, вот омывая молоко а в другое время только вот водой Туласи и, и, и, и, и Шиваджи тоже поклоняемся, тоже только водой и листьями было, а если так полноценное служение организовать, то весь день будет занят, я внутри конечно провожу все это внутри, в уме все но физические возможности нет. Я не могу спать, пока не закончу обетованное число Итак, кругов Харинама. И таким образом мы должны помнить то, что Рамон Зачаря сказал, так много всего, что те, кто демоны, в форме этой одежде, в, в одежде преданных, мы не должны даже смотреть на их лицо, не говорить с ними. Сила Чиллабхати он говорит то же самое. И вот на Бенгале говорится, здесь Шила Бхактина так он говорит, что Ващнав всегда чист. Настолько чист, что мы не можем представить, и если кто-то из-за зависти он критикует его, Говорить какую то ерунду-то в этом Бакпин случае, Бххюн, такой, он, он молчит и, и не смотрит но, на таких не людей, не вот на бенгалин, говорится. Бакпин и вот всегда мы, <связь> мы должны помнить. Даже если наш э, муж, например, демон, Even мы тоже должны, be... должны быть осторожны. Или жена uh, дем, yeah. демон, тоже нужно, нужно осторожно be... быть. Пщела Балтина так говорит, мы должны организовать ситуацию и... так, чтобы как-то не разговаривать с ними, не общаться. Как Рамуджачаре, он организовал ситуацию таким образом, что чтобы избегать вот свою такую жену. Ну, слушал совсем из дома, и, и, и но в уме мы должны всегда общаться с грубочными, поддерживать связь с ними, пометовать их, где бы мы ни были, хотя бы в уме. И если мы потеряем такое пометование, то это может стать причиной нашего падения везде. Где бы мы ни находились, мы должны находиться с гуру не с материалистами. И таким образом. И вот я отвечаю на ваши вопросы. И проповедь тоже должна совершаться так. Мы должны говорить о сути Харикадхи, а объяснять что-то, если что-то непонятно. Если кто-то оскорбляет чисто горлочного, то мы должны уйти с этого места и не иметь никаких дел там. Относительно просады тоже нужно выяснить, просад это или нет. Например, где-то какие-то праздники организуют, нанимают каких-то поваров. Поворовка непонятно кто. <сослужит> Обычно можно наблюдать, особенно в вот Бенгалии, но те, кто готовит, нужно <сослужит> смотреть на за... каких-то этих больших праздниках как вот 10 uh, uh, Ну в общем нанимают каких-то посторонних паров которые ничего не делают ничего ничему не следуют. Не имеют никакого представления о преданности. Некоторые даже на время готовки надевают вилок к Хималу, это священность, и таким образом все оскверняется. Поэтому посад, ну, получается еда какая-то, поскольку Господь не принимает то, что готовят непреданное. И вот чтобы поддерживать всю чистоту везде, мало кто может это делать. И вот Шилапури Гассайма, Шиламада Гассайма, Шиламада когда они ездили на поездах, они поддерживали все высокие стандарты. И чем больше мы сможем поддерживать чистоту, тем выше можем продвинуться на пути Баджана. Но, ну, опять же, как вы поддержите чистоту, гордиться этим э, хорошо. Если вы поддержите внутреннюю, внешнюю чистоту, вы почувствуете какую-то какую силу, какое-то могущество внутри вашего сердца. Вы не должны идти на какие-то компромиссы, например, кто-то в воскресенном состоянии с крематория только что пришел или с больницы какой-то, еще с какого-то скверного места или вот там, на, на лодке переплыли там закантачили его непонятные люди то есть есть такое так, грубое сквернение есть там еще вот в Северной Индии Махараджи говорил Харикатху, и вот там Махараджа посадили на этот на мотоцикл и поехали на Харикатху. какой-то ночок проезжал. Пробка была, в общем, еще кто-то там проезжал, Махараджа задели со всех сторон. Махарадж потом, когда приехали на место, Махарадж помыл, помылся, полностью переоделся в новую одежду. И Тогда только начал Харикатху, вот вместо Харикатхи, там, где происходит поклонение Бхагавану, мы должны поддерживать здесь частоту больше, чем в храме при поклонении божествам. Это не шутки, если, например, если что-то оскорнилось, мы так как проигнорировали, потому что там слишком холодно, например, то все комната оскорняются. И вот to... eh? so относительно осквернения чистоты мы не должны лениться. относительно чистоты, мы не должны If somebody looking at you, you cannot. если мы едим, и кто-то смотрит, но особенно в Индии популярность, кто то там ест, особенно белые собираются куча народу и стоят и смотрят вокруг. То тоже это ужасное поэтому лучше, если пить, никто не видит. В любом случае, если у вас есть вопросы, я говорю, что Вы пытаетесь свою стабильность. Вы пытаетесь стабильность. И вот мы должны утвердиться на пути Баджи, достичь you know, стабильности. Time Потом time все произойдет. Вот мы должны быть разумны, относительно харибаджаны, очень осторожны, и мы должны занять себя в Харисеве. если мы не сможем занять себя в харесеве то это может стать причиной нашего падения. Вот общение, оно должно быть постоянно… И я могу посоветовать что-то, но следовать этому или не следовать, это уже от вас зависит. Вот вы просто случается, когда Кришна не при... Махапрабху не приходят в какую-то югу, Кришна приходит в различных формах. То есть в каждую в каждую там, юг, югу Кришна в какой-то форме приходит, Но непосредственно Бхагаван не приходит, а какая-то его ипостась, а сам Бхагаван приходит только раз в день Брамы. И поэтому у нас в эту калиюгу особая милость и это моя просьба всем вам если какая-то слабость ком-то он должен знать об этом не должен скрывать ничего иначе станет лицемером а лицемеры никогда не обретут бхакти, если у кого такая-то слабость ну, что делать но слабости лицемерия ⁇ это разные вещи. Поскольку, поскольку какие-то слабости могут стать причиной нашего падения, мы должны от них избавляться, а лицемерие еще хуже. И Бхагаван никогда не прощает лицемеров. Кто-то совершает харибаджану из-за каких-то привязанностей что-то делает не совсем правильно, какие-то ошибки совершает, но Бхагаван прощает его, поскольку тот совершает баджан и его настроение хорошо, но из-за прошлых самскар какие-то ошибки совершает, но это не, не, не так страшно. И в Бхагава говорится вот такие слова. Он не пошел на Ну, чтобы, в общем, Бхагаван помог нам. был мотивирован. то Гуру, не я могу что-то Тогда Всегда, и вот Бхагавад-дарма очень сложна следовать, и, и в то же самое время она проще всего. бхагавад очень сложна для следования. Но в то же самое время она самая простая дарма среди всех. Это дарма нашей души. И, и вот таким образом где бы мы ни о не были, мы должны anywhere, помнить Гуру если мы по-настоящему слушаем Харикатху, то если мы получили вкус к Харикатхе Шили к его учению, то в других то никакой потребности в чем-то другом и никакого вкуса к чему-то другому у нас не будет. Way, и таким образом наша жизнь, она вся как подобна картик в Иногда какие-то сложности возникают на нашем пути, но мы должны их преодолеть. И слушая Харикатху и Харикиртан, если у нас есть желание, стремление к слушанию Харикатхи, совершению Харикиртана, это зеленый свет на нашем пути. Mm -hmm. So, they take clothes, I torn clothes, I travel whole Vrindavan, there is dust particle of that, you know, That clothes is there, very dirty, you can head. Follow, it is here. So, we can only use vairs that belong to Vaishnavas? Actually, those were in renounce order, Their cloth you should not use. вопрос был что, то мы не должны использовать, но носить мы для одежды в Одежду Guru мы носить не не. Ну, в общем вопрос, ну, кто-то попросил какую-то одежду Гурмахараджа для ну, для поклонения. Махраж говорит, что можно взять ее ну, просто хранить, но ну, для поклонения а носить ее нельзя. Ну, в смысле, одежду Гурмахараджа можно хранить для поклонения, для поминовения, но еще говорится, что мы не должны пользоваться чужой одеждой, чужой асаной и вообще чужими вещами. То есть можно взять одежду Махараджа для поклонения, просто хранить где-то на алтаре, а носить ее нехорошо. But suppose he is going to maintain some, and uh, mm he -hmm. cannot manage this. Mm -hmm. Suppose he has been passivating, not passing. Then touch these, it's a dishonor, he can play. you should rest, pay respect, no? Nah. So, prasadudha is good with prasad buddhi, with his uh, idea that prasad is good, but with uh, other, uh, in any other way, any way you should not use it. Anyway, So you can feel happy all the time. Provided you are successful to keep the flame of Harishankitan Janya alive inside your heart. If Harishankitan Yogya inside your heart always there, you can feel no problem. All the time you have. Approach you in enjoy mood because мы должны всегда помнить Гуру Вашинов, и тогда чувство счастья будет внутри нашего сердца. И тогда вот эта склонность к наслаждению она будет затменена памятованием Гуру Ващновов. И вот находясь в обусловленном состоянии мы должны исправить все свои недостатки. и Когда мы и избавимся от тех недостатков, то мы достигнем следующего уровня, на котором будем чувствовать какую-то трансцендентную радость. В нашем сердце мы всегда будем хотеть совершать Харинам и чувствовать радость от этого. И с этого момента мы почувствуем, что наши народы ушли и захотим повторять больше Харинам. А когда у нас есть желание совершать Харинам, совершать целую, и будем чувствовать от этого радость, то это значит, что все анархии ушли из нашего сердца. Это значит, что мы движемся в правильном направлении. И Сила Прохопад уже сказал, что чем больше вы развиваете любви к водостным стопам, Гуру Вишнаов, чем больше чувства. Гуру Ващадову в вашем сердце, то это признак продвижения вперед. Как, например, кто-то спросил у Шилы как мы можем узнать, кто совершает лучшее служение, кто служит лучше всего Гурдову. И Шилы Прабхупад сказал, тот, кто развивает больше, больше любви к водосмостопам Гуру и Ващадову, тот, кто совершает совершенно Гуру Себу. Шилы Прохопад очень умен был, он не сказал, что вот кто-то конкретно, он так сказал, как ну, про... сказал, в общем, ключе главные признаки этого. И вот Шилы Прохопад так косвенно сказал, что тот, кто развил огромную любовь к стопам Гуру Ивашнавав, будьте уверены, что он лучший Гуру Севак, как я уже сказал, Иногда какие-то важные люди с гаудия общества уходят, но Шила не жалеет об этом, что какой-то великий пандит или ученый ушел. Шила не жалеет, а если Шила Шиллопр... ну, смысле, не ушла, а куда-то пропал на время. А иногда случается, что какой-то обычный преданный его нет. Силапаху Пабхупад спрашивает, где он, что с ним случилось, поскольку он знает, что тот преданный, он любит его по-настоящему. И вот в соответствии с количеством нашей любви к лотосным стопам Гуру Ноув мы разовьем нашу силу баджина такого стандарта. И вот признак проповеди. Еще Прабхупад говорит, кто проповедует по-настоящему, глупцы не могут об этом и говорить. Все пытаются это как-то скрыть, поскольку это обличает их натуру. И вот признак подлинной проповеди ⁇ это смирение. Чем больше мы проповедуем, и наша проповедь настоящая, тем больше смирения рождается в нашем сердце, мы никогда... Не пойдем ни на какую Мы не будем конкурировать с Силой Не будем пытаться затмить его славу. И поэтому можно судить, кто есть настоящий проповедник, а кто нет, кто проповедует только ради славы. И вот мы должны пытаться поддерживать наш баджан иначе нет никакого yeah. другого пути. So, No, you should not take it. But if my mother give close to her, can her accept? Can she accept? Can. If I give close to him, can he accept? <laughs> question is there. Okay, if you like to give, you can give, but we can give. The question of Prasala. My question is there. If so, вот значит, одежда Махарадж поясняет, если кто-то дал нам одежду какого-то воздушного преданного, какого-то великого преданного в форме просада, например, одежду Гурмахараджа или другого какого-то, мы принимаем в форме просада, но одевать то есть эта одежда получается тоже просады, и можно я не на руках, можно оскорбить, как-то осквернить это будет по отношению к тому преданному Но еще, еще момент такой, что если мы свою одежду даем кому-то, то есть получается это наш просад, и да, это, если мы даем, делаем это с гордостью, с чувством своего превосходства, то это Нехорошо. И вот в этом хиртане говорится, что если мы чувствуем свое превосходство над кем-то, то мы пытаемся что-то дать таким людям то тогда вопрос, но если мы думаем, у нас есть смирение, думаю, что мы собака нашего Гумахараджа, то тогда такого не возникнет. И то есть не будет у нас такой потребности кому-то что-то дать. То есть это чувство гордости, если возникает And просто следование кому-то какой-то одежды или еще что-то, то это нехорошо. Это может стать причиной нашего падения. И если, если у нас нет такого настроения, то э, хорошо. Ну, лучше защищать свой баджан, не пытаться кому-то давать одежду или еще что-то. Но, с другой стороны, мы можем взять какой-то кусок одежды гурма хранить его для поклонения, поклонения — это но другое, но носить опять же нельзя и это. И вот Шила Бхактин говорит, что если мы думаем о себе как о незначительном а -а -а существе, то есть у нас не будет желания кого-то дарить своей милостью. Это хорошо. So, а, ah, okay. okay. But what do we do with old clothes? You burn it or uh, whatever you like to do, you can, you can burn. We don't give to the poor. No. you are very really confused. If some beggar in, if you give, no problem. такое вот так, ну, если кому-то нуждающимся отдать это другое? Ну, Моменты философские, то есть, то есть просто нуждающимся отдать, тут это не к этому, то есть, ну, нуждающимся как бы нужно, они как бы не, не связаны с там с каким-то уважением. И... И, и просадам, поэтому если давать преданным, то там вот возникает вопрос, что мы можем подумать, что мы выше кого-то, что даем свою, как сказать, свой просад кому-то, то, то это нехорошо. С, с другой стороны, давать что-то нищим, тоже проблем на то, что эти, эти нищие могут как-то mm -hmm. like недостойно to in вашей одежды распорядиться. Он землю и and going to leg is washing your water legs So if this kind of case happens, then he can again fall down. He is poor, very poor, again he can fall down. So many kind of possibility there. If the poor going to use your cloth okay, if poor going to put cloth down and going to wash his leg, then he is going to, you are going to do some benefit to him. You are going to do some benefit ну, то есть это с пр проблема с нищими, то, что могут как-то невозможно к одежде относиться. Ну, в частности, ногами на не наступать. Если, например, одежду какого-то вайчнава, тот, хуха, на нее использует в качестве там половой тряпки, но ноги обнимут, не вытирает, как невозможно, к тому вайчнаву будет, от которого ему попала эта одежда. и... Человек и так бедный, еще оскорбление получит такое неосознанное. Eday Shangha Padakrama Panishadai Gayanti Yam Samoga Nena Vastita Gutina Manusa Pashanti Yam Yogina Yashantamna Vidhu Sura Yogana Deva Yta Smarinama It is just not dharka, it is mix, mix It's not dharka, And also I forgive you started in uh, So I make up a one. Okay.